Йоу, hey, друзья, всем привет! С вами Бананова. И сейчас мы будем проходить карту, которая называется Кейс 011. Так, я появился почему-то здесь за столом. Так, сейчас давайте я чуть-чуть тише сделаю. Все, предыстория. Загадочное исчезновение нескольких подростков в недостроенном офисе привлекло за собой много легенд. Вам, как инспектору-следователю, начальство поручило отправиться в это здание и насобирать как можно больше улик. За это начальство обещало вас повысить с молодого следователя до старшего следователя. Как только вы пришли на следующий день на работу, на рабочем столе у вас лежала папка дел 011. Вы должны это дело закрыть. Ну, вроде как, карта обещает быть хорошей. Там, дисклеймер. Если вы уверены, что не боитесь проходить хор, то дело за вами. Если вы не уверены, что останетесь в рассудке, не проходите карту. В игре присутствуют скримеры. Правило. Блоки не ломать, мобов не убивать, только враждебных. Если есть, появились. Играть на максимальной яркости, дальность прорисовки не выше 8. А, не читерить, не разносить все вокруг, пройти реально, тестил лично. Все звуки, кроме музыки, выкрутить на 100. Не, ребят, я, я не буду выкручивать. Приветствую вас на карте делу 0.11. Карту делу плутониум. Начать. Кейс 0.11. А, так, я появился тут. О, капец, у меня машинка крутая. Опечатана. 2 мая сейчас, ребят Я чуть-чуть тише сделал, потому что Я боюсь усикаться Так И сейчас, я так понял, мне надо Как-то исследовать Это что ли Сейчас. Так, все, у меня все стоит Так, вот наша машина, да Туда я не могу идти А куда мне надо? Опечатано. Действительно. Сюда идти? Ну да, походу сюда. Только что это такое? Хм. Так, давайте-ка пойдем. О, капец. О, господи, блядь. Ой. Я, я испугался. Так. Ну чё, пацаны, начинаем исследовать, да? Лё, я реально обосрался. Это что такое? Правда, дизайн локации ну, не особо так. Так окей. Ключи в справочной, Агас. Сигары. Неотечественного производства. До курина до половины. Я могу ее использовать? Нет. Справочная. КЛНК3. Блять! Сука. Фух, бля. Что так страшно-то, блядь? Пиздец. Я испугался. Вот тебе, блядь, есть справочная. Я не хочу туда идти. Блядь. Блядь, страшно. Мне кажется, ли я слышал кого-то? Сейчас давайте-ка я чуть-чуть тише сделаю. Блять, очень страшно, круто. Я давно в такие хоррор карты не играл, потому что они все обычно ну, не особо. А это прямо она ну, очень страшная. Ну, по крайней мере, меня смогла как-то поставить в такое вот неловкое положение, да? Ну у нас один только путь – это идти в справочную, либо же на второй этаж. Второй же раз скримак не появится, да? Раз, два, три. Нет. А чем мне делать? На второй этаж получается. Правда, я там еще не обследовал. Ну, давайте-ка. Ммм, mm, интересно. Не, вообще, как-то, ну, я, я, я реально испугался. Так. Ну, блин, ну, дизайн локации, ну, такой себе, реально. Из него строитель, из автора карты, ну, не особо. Угу. Там что-то светится. Мне страшно туда идти. Но, скорее всего, по сюжету карту надо. Это туалет. Знаете, на 3% поставлю, окей. Сухая салфетка. Пользованная засушенная салфетка. Ну, пацаны, салфетки. Ммм, круто. Так, вот разлом. Чего? Книга ужасов 2004. Сборник страшных рассказов. Страницы сильно размыты. Оу, oh щет. Нам сюда надо идти? <свы> Блин, раз, два, три. А, Ничего. Окей. Okay. А что мне сейчас надо? М -м, капец, мне надо ключ раздобыть, да? Фу, я испугался, ля. Здрасте. Это вода? Серьезно. Ля, блин, у меня кошка чихнула, и я испугался. И, -и, -и че так страшное? Ой, Nokia тридцать три десять. Самый неубиваемый телефон, но сейчас он не работает. Я так понимаю, как-то мне потом надо будет а, их использовать, да? К слову, это... Ой, этот... Это скажите... Адский кирпич, вот. А, коптильни. Капец круто. Сейчас бы в офисе коптильни. Что вот это такое? Я не особо вдупляю. Так. Смотрим. Смотри, там сундук. Где-то тут он. Вот он. Почти новый ключ. Кажется, или я там кого-то видел. Ля. Смотрите, вот спорим, вот сейчас нажмем на кнопку и скримак вылезет. Раз, два, три. <свят> <свят> Ладно, по сейчас. Я звуки на один процент. Вы набираете номер своего начальства. В набранный вами номер недоступен. Автоматический перезвон. А мы на этот звоним, что ли? Так. Ну-ну, давай. Это что такое было? О, господи. Что? Что? Что происходит? Ля, очень страшно. О господи, ля, ё моё, оля, сука. Зачем так страшно? Что? О Израсти. О господи, Ля? Не надо, пожалуйста, и не надо. О блять сука. Ебать страшно. Бля, опять я тут. Кровь. Бля, что? Капец, левел дизайн мне. Вот именно здесь. Мне левел дизайн нравится. Он как-то, знаете, выглядит. Сейчас у меня почему графика? Детально, максимум. Что-то вот эти вот кубики, они мне особо нравятся. Не мягкое освещение. Капец. Очень крутой левел дизайн. Вот именно на этой локации. Мне офис сам, где, э, куда мы приехали, он мне не особо понравился. Так. А что-то, что мне надо делать? Капец, глаза крутые. Или что это? Я не понимаю, куда мне надо а, идти. так вот я пришел о чего что у господи о блять сука блять зачем так страшно Блять. О, пацаны, <свят> свет появился, ребят. Так, что? Мне надо опять сейчас что-то делать. Что? Так, погоди, а тут в сундуке уже нету ничего. Я вернулся обратно же, да? Да. То есть это та же самая локация, вот я дверь открывал, мне опять надо кнопку найти, я, я ведь правильно понимаю, да? Опять мне надо все осматривать или а, или что мне надо делать? Вы мне дайте, вот единственное, что мне не нравится в хоррорах. Это то, что нам не дают четкого плана действия. То есть непонятно, что надо делать, чтобы продолжить, соответственно, прохождение. Блин, я, я, я писить захотел, ребят. Скримаки очень страшные. Я обосрался. Так. справочная здрасте нет не будет скримеры что а что мне сейчас надо делать люк открылся чего О, блять. Ебать. Конец. у блять конец вас к госпитаре госпитари госпитализировались с припадком на первом этаже сзади заброшенном здании при себе у вас нашли только телефон с 35 пропущенными звонками от начальства впоследствии вас уволят за профнепригодность автор карты плутониум блин капец крутая карта реально очень крутая карта правда левел дизайн но не на высшем уровне но именно та комната, по которой мы шли, типа, и там все так утроилось, или что там было. Очень крутой эффект. И, то есть, реально в каких-то хоррор-картах -хорро можно такое использовать. Ребят, спасибо большое, то, что у нас уже на канале 82 подписчика. Я всем вам благодарен. Извините то, что ролики выходили не так часто. Я... не знаю. Не знаю, что снимать. И, скорее всего, я ванилу заброшу и не буду ее выпускать. Ребят, при присоединяйтесь к нам в дискорд сервере. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Приходите на стримы. С вами был Банан Ван. Всем удачи. Всем пока. all